Привет! С вами Crossing Дэй Travel. И сегодня будет легкий обзорчик отеля Renison Blue, Чехия, город Прага. Здесь есть такой ресепшн красивый. Сейчас я вам покажу наш номер. Тут э, есть Смотрите, тут... Вов, это кофейный аппарат и, и чайник, чтобы делать чай. Посмотрите, тут какие красивые и странные капсулы для кофе. Ой, вообще улет. Тут сразу есть ванная, давайте ее посмотрим. Тут э, есть умывальник, все как надо. Э, косметика, э, ванная сама э, и унитаз две кровати одна из них с подушкой вот это вот с подушкой дальше тут есть кресло э, красивый вид телевизор столик красивый э, столик э, чтобы поработать или если ребенок то поиграться дальше тут э, есть вот такой вот э, э, вот тут вот здесь косметика э, тут э, полотенечки и все для мытья. Ещё тут есть вот такой вот красивый вид, и тут вот тёпленько. Снимем со стол и сейчас будем набирать э -э, завтрак. Сейчас я вам покажу спортзал. Так, спускаемся на Ой! Так, так. Чтобы зайти в спортзал, надо приложить карточку.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 мы приголодались и теперь зашли в ресторан, чтобы покушать. Если вы не любите отзывы отеля «Регис в углу», поставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и не пропускайте наши новые видео. Пишите комменты. Пока!